Трям подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня по опросу, который я устраивала в группе, мы будем изгоряться над вот этими ботинками. В чем у них проблема, я вам покажу. Они все облезли и в какой-то степени хотят есть. Ну, я тут, конечно, суперклеем заклеила, но эти ботинки связаны еще с историей о магазине, в котором я работала. Потому что... Когда я сидела за меня куда-то позвали, этот ботинок взял и разошелся. Мне пришлось покупать клей секундный клей, чтобы его заклеивать. И я скажу так, что в принципе секундный клей для таких дел вещь весьма хорошая, потому что он реально хорошо заклеил. Но пришлось выдать весь тюбик. Правда, наверное, не буду прям чистовой вариант вам показывать, ну, типа, как его делать. Зато немножко поэкспериментирую с окрашиванием и возможной замены базы для краски ботинок. Потому что база, по идее, должна быть эластичная, гибкая. Чтобы на нее наносить кожу, собственно говоря, вот эта вот краска для кожи. Это для прекрасных зверей дермантинов и искусственной кожи. Выглядит оно. Вот так. Я не знаю, будет ли вам видно. Тут на задней стороне еще инструкции. Но кому надо, тот посмотрит. Либо спросит у меня в комментариях. Переходим к первому ботинку. Для этого мы возьмем ватный диск и нанесем на него немножко краски для обуви. Прошу прощения, вот один ботинок у меня уже покрашен, потому что я снимала это видео еще неделю назад, потом у меня были травы, и потом я поняла, что это видео не сохранилось, поэтому мы смотрим на ботинок, на ботинок, давай фокус. Вот видите, он потранный такой, его по-хорошему нужно прошкурить наждачкой, наждачкой, наждачной бумагой. А не шкуркой Шкурка на задницу А наждачка это абразивная бумага Вот И смотрим, я тут уже нанесла несколько слоев Этого крема Вот Здесь по-моему должно быть видно Вот, ну, видно А это по-моему будет уже пятый слой И аккуратненько Прокрашиваем ботинок Возможно это место уже не будет видно ну, то, что на нем нет кожи. И сейчас мы попробуем использовать вместо грунта, вместо базы замазку. Обычную школьную замазку. Я понимаю, что этим способом я вряд ли восстановлю ботинки. Но нет, их можно восстановить, хотя это будет довольно долгим процессом. Слишком долгим. Когда-нибудь я к нему вернусь. Можно модернизировать типа шипами с Алиэкспресса какие-нибудь, да? Можно купить разноцветные шнурки. А можно взять просто краску акриловую. И на старых ботинках что-нибудь нарисовать. Я думаю, это будет тоже весьма интересно. Ну, в общем, вот, мы попытались восстановить ботинки. Я потом, возможно, их восстановлю акрилом. Ну, типа, разрисую, да. Если я буду это делать, я, наверное, сниму видео и тоже покажу вам, как это делать. А если кто-то пробовал, обязательно пишите в комментариях, какие успехи у вас в этом деле были, или что вам может быть. И простите за то, что я очень долго не выкладывала видео. У меня, правда, были траблы. Серьезные траблы. Кто-то смотрел до вот этого момента, молодец. А, кстати, вот тут вот написан Себастьян Хуан. Это мой донатер. Я буду вешать листочки с никами додатеров, которые мне помогают, которые мне донатят денежку и помогают развиваться. Вот им большое спасибо, в частности. И еще раз всем спасибо за просмотр и.